23 сентября 2017 года в Индонезии на острове Бали объявлена высшая степень опасности в связи с активностью вулкана Агунг и его возможного извержения. Это связано с непрерывной сейсмоактивностью в районе расположения вулкана Агунг и подъема магмы к его поверхности. Жители острова отнеслись со всей серьезностью к информации о возможном извержении вулкана, ведь от последнего извержения – в 1963 году пострадало более тысячи человек. На текущий момент 10 тысяч человек уже эвакуированы из района прогнозируемого извержения вулкана. Опасной остается область в радиусе 9 километров от вулкана. Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если люди из разных стран начнут консолидироваться в решении разных вопросов и самостоятельно объединяться, независимо от национальности, вероисповедания, социального или иного статуса, вне политических и жреческих систем, направленных на разъединение людей, то вполне реально за короткий срок построить мировое общество созидания, где в основе будут находиться общечеловеческие, духовно-нравственные основы. Все мы люди – и у нас у всех одно место проживания – земля, одна национальность – человечество, одна ценность – жизнь, благодаря которой мы можем достойно реализовать себя и смысл своего существования в высшем духовно-нравственном аспекте. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.